Добрый день, сегодня очередная распаковка, очередной фонарик велосипеда. У меня уже висит сзади два фонарика, если это Ссылку кстати на них я, скорее всего, тоже дам. Пред... Ого! Два фонарика. В чем? Потому что мало ли батарейка сейчас сейчас в темное время суток. Один раз, конечно, тебя остановили. Почему говорит цвет одни? Очень сейчас темное время года. Так, посмотрим, что тут к чему тресом заряжен Как он вообще включается? Меня больше не интересует. Так. Угу. Вот тут гнездо для СБ порта. Не вижу никакой кнопочки. Может, тоже? Ага. Ладно, я сейчас его заряжу и посмотрю, как будет. Вот последняя распаковка у меня была фонарика. Пока я уже езжу, все отлично работает. Работает он на движении, причем ты двигаешься, фонарик загорается. Послаживаешься, рада его. Не знаю, сколько он будет гореть, но обычно выключаю его. Я заряжу. Пока он заряжается, что уходила в комплект. Но сам фонарик не буду пока распаковывать. Кстати, меня распакую. Так. Сам фонарик. Так. И две, две резиночки. ну и обычная зарядка, такая в том комплекте она была черная зарядка прошла успешно но я не догадался сразу, вот кнопочка здесь ее надо нажать и держать Там распускаешь и светит такое яркое свечение еще раз нажимаем меняется режим Вот пока три режима. Пятый режим. Пять режимов здесь. Но, опять же, пока заряжалась одна, заряжалась, я потом шел с работы. А, вот, чтобы выключить, надо нажать. Вторая. Вторую я не заряжал. Но она оказалась заряжена, что я не догадался, как включается этот фонарик. Просто нажимаем сидит довольно ярко вот предыдущий у меня фонарик был делал обзор он на движение вот действительно вот едешь его можно не включать только режим выбрать и еду начинаем он загорается но правда никогда не пробовал так чтобы он сам выключался. мне кажется не выключается хотя кто его знает не экспериментировал но пользуюсь фонариком тут как обычно стандартно крепежи идут вот эти вот Ножки Тут видимо Ну не буду сдирать Там скорее всего скотч в двух сторон И крепкие Крепкие, очень крепкие Резиночки Маленькая, большая Стоит эта вещь Не помню ну, Ссылка будет в описании, можно будет посмотреть Сколько сейчас стоит, но ну, что-то копейки то Стоило все, сделано добротно очень добротно сделано. И как говорил уже встроенный аккумулятор. Что очень, мне кажется, хорошо. И снимать не надо, да. Только единственный минус, что моря куда прицепить. Что его снимать придется. но хотя, в принципе, я думаю, диодные фонарики надолго хватит. Вот такой у меня сегодня получился обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки.